Привет, дружище, заходящий на видео. С тобой твой друг, Розе. Небольшие обновления 12.04.23 года. Давайте начнем с обновлений. Что у нас изменилось? Растворитель высокого качества теперь может разбирать легендарные вещи. Также изменения по серверам остров древних. Это группа 1 Зикард Эрика и группа 2 Барц Леона. Теперь ивенты. Сундук на праздник, 500 дней. Можно получить один раз на аккаунт персонажами 40 уровня и выше. Стоимость сундука 415 аден. Карты класса, карты агатиона. От обычного до героического, ну там вы знаете, что будет. Но ордена славы неплохо. Большое зелье исцеления, очень ждал, конечно, очень ждал. Все еще антиквальные вещи, ордена славы, очень вкусненько. Период проведения ивента... А, увеличено накопление энергии НХСА. У меня получается где-то 300% прирост, потому что я баночку юзал. Мне дало не 1500, а 4500. И также увеличено получение опыта и получение адены. Накопление энергии плюс 100%. Когда вы юзаете реликвию энергии, то будет прирост. Сейчас мы посмотрим. Где-то 3,5 миллиона адены получается. Где-то прирост в 15%, может, процентов или 10, 15 процентов, не в 20, где-то в 15 процентов, потому что если посчитать правильно, там, ну, на 20 процентов прирост, это 4,200 должно получаться, ну, у меня что-то не сходится, вот по опыту, да, эти 20 процентов видно, что есть прирост, потому что опыт одинаково сыпет, вот по ADN какое-то, угу. обычно тут кто-то стоит, тут стоит Постоянно кто-то стоит тут и подпирают тебя. Если у них еще не включен режим вежливая охота, и они пытаются хапать твоих мобов, забегать тебе на спотик и немножко подфармливать твоих мобчиков. Могу дать совет, уделите больше локациям, которые вас профит по опыту. Там до какого числа? До 26 апреля. Пропуск. Слушайте, пропуск, да? Вот такой вот пропуск, который мы видим. Мы премиум награду покупаем. Тут виталочка. Финальная награда. Это просто невероятно. 100 очков пробуждения. Ничего себе, блесточки. Не, блесточки хорошо. Еще мешочки, в которых будет жители пробуждения низкого качества. Магические фрагменты, новое измерение. Кристалл. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Особые письма на 500 дней. Я уже получил просто особый подарок. Я уже получил теперь особые письма. И что тут у нас? Энергия Инхасад. и коробка с подарком на праздник 500 дней. А, это 15 апреля с 00 ночи до 00 ночи 16 апреля. Будет доступна коробка, в которой будет энергия Инхасад. И мы видим в коробке, тут стопроцентный шанс получения, руда духа в реликвии, энергии 50 штук, кристалл души, кошачья банда, сундук с часами, ничего себе, вот это что я могу выделить, сундук с часами, и в соответствии с э, вероятностью камень жизни, может благосоветный попасть сам, и писемка, да, писемка в 12 часов, которая будет приходить, энергия НХСАД, мешочек поддержки приключений Адена. Мы видим тут свитки, легкости, расходники и можно получить свиток модификации, один из свитков модификации, так как оружие, доспеха или украшений. Опачки, ребятушки, расчехляйте кошельки. Постоянные коллекции подъехали, просто постоянные коллекции. А что создать? Не, ну это фигня. Постоянные коллекции. Весь урон. Шанс двойного урона 1%. Увеличение урона от умений 3%. Снижение урона. Увеличение урона от умений. Я бы вот это закрыл, и вот это бы закрыл. И вот это, и вот это, и вот это бы закрыл. Если бы у меня были, конечно бы, алмазики. Получается, это в каждом. Там не на 4,5, а у меня все... Блин, я вчера на твина закинул еще. Твинов качаю, потому что барыхи задолбали. Они... Такие конченые просто, ну, писец, зажрались вообще, блин. Я манал, я лучше выкачаю два твина просто, и все. И они будут мне давать больше, чем вот эти РМТшные барыги. просто, ну, скилл они хотят, блин, бурю третью за 6к, блин. чтобы у них покупали. Ха-ха, вы лоха нашли, что ли? Так, ладно, чуть-чуть отвлекся. Легче выкачать два твина, которые будут тебе давать, блин, просто невероятно. Неважно, может быть... Блин, когда что эта тронка выйдет? цка. Кристалл души от улучшенной до легендарной. Реликвия энергии. Сундук способия. Улучшенный кристалл. Кристаллы. Знаки поручения. Ордена славы. От улучшенной до героической карты. От улучшенной до легендарной карты. Так, а что это у нас тут? Это до сих пор с эмблемами. Ну, блин. Ну, конечно, вот эта временная коллекция, это, это самый правильный буст вот. Вот именно пятничные паки, которые иногда бывают очень вкусные, как вот эту пятницу были паки. Очень вкусные паки. И вот такие паки с постоянными коллекциями, их надо покупать. Если ты хочешь играть, это минимальный донат называется. Если ты покупаешь именно с постоянными коллекциями, и паки, которые ну, невероятный буст дают, как прошлый пак за 2000 алмазов, но в одном паке ты мог на выбор там, там брошь, браслет, что хотел там, в количестве 70 штук. Ты понимаешь. Ты мог себе просто. Если ты только начал играть. Ты мог купить вот эти все паки. И все выточить на 5 каждую. Просто вещь каждую. Это я тебе говорю минималку. Так, ну Смена класса также остается. Да? Смена класса. Нож, лук. Ну и ничего новенького. Ничего интересненького. Ничего интересненького. Даже ну, подметить ничего почти нет. Ну кроме вот этого пассивного. Альянс развития и Альянс Грации, круто, вообще крутые два бафа, которые будут две недели. А так ничего интересненького не вижу. Если ты что-то видишь, то напиши в комментариях. Кстати, мне очень интересно, остров неистовства, если ты выфармливаешь 70 замок, тебе хватает буста выфармливать. То есть ты не взял 70 левел и не можешь туда залететь, там убивать 3 моба. А вот именно ты выфармил 70 замок, сколько адены ты получаешь с него. Напиши, пожалуйста, в комментариях. Ивенты и обновления, как бы, что я вижу, то я вам рассказал. Пиши, как всегда, что я пропустил. Это очень важно для меня и людей, которые меня смотрят. Делись информацией в Телеграм, Дискорд, пожалуйста. Ну, тут пока мало людей, видимо. Вот, к примеру, я создал тут интересную информацию. Мне подписчик когда-то скинул локации по статам. примеру, там. Уровни, защита точная, снижение урона, там стихии на локации. Плюс я вот рисовал классную табличку на посохе. Еще мне подписчик скинул кристаллы души. Посмотрим, это второй скилл, да, второй скилл. И мы хотим узнать, он дает второй скилл у нас, дает владение оружием, да. Это у нас атака. И мы смотрим атака, увеличение от оружия плюс 2. Клана, с тобой был твой друг Розе. Пиши свое настроение, вообще твои дела. Я вроде бы закончил свои дела. Уделю все в свое время именно играм. Как у меня будет все получаться. И попытаюсь подметить все самое интересное. Всем пока.